Привет всем, сегодня я вам расскажу как можно заработать дополнительные деньги с помощью системы Яндекс.Деньги Перейдем к делу, заходим в ваш браузер, я пользуюсь Safari, но ну, на остальных тоже я пробовал, все работает так, Переходим на Яндекс.Деньги, Мани Яндекс.Ру, на язык кодочку я уже сразу по ней могу перейти и вам сейчас я все расскажу, в чем заключается смысл. так. Заходим по своим логинам и паролям в систему. Все, мы вошли. Видите, мой баланс 64 рубля 41 копейка, мой номер э, счета. Так, теперь я вам расскажу. Данная дыра в системе Яндекс деньги заключается на следующем. Э, много сейчас пользователей заходят в интернет через мобильные телефоны и Яндекс решил создать мобильную версию есть. и в ней существует дыра так как недоработанное все осталось я эту дыру нашел, я написал SQL инъекцию, я был поражен когда я это все нашел когда можем зарабатывать такие деньги вот. ну и давайте теперь перейдем к делу вот, нажимаем переводить я вот сейчас все подробно расскажу. Вот, поле к кому, да? Существует э, в Яндекс, во всей системе Яндекс э, несколько кошельков, ну как несколько. Вот, сколько у них существует сервисов? Поиск почта, календарь, деньги, мой, мой круг, фотки, народ открытки. Сколько существует и кошельков, чтобы сначала на них перечисляли деньги, а потом все с этих кошельков перечислялись в один единый кошелек. Ну, на их единый счет. Вот. Мы работаем через мобильную версию Яндекс Денег, то есть через мобильный их кошелек. Так, в поле, кому вот скрипт инъекция, которую я написал, мы вставляем. Вот он номер мобильного кошелька, его мы никогда не меняем. Через него будут, будет идти запрос на основной счет, с которого будут высылаться уже нам деньги. Так пишет. Ну давайте мы Сначала Попробуйте 50 рублей, чтобы вы убедились, что я не, не голосоварен. Так, ну, вот, 50 рублей, да, вы теперь написали. идем редактировать скрипт. Как я уже говорил, будет идти через мобильный сервер uh, Яндекс.Денег. Вот он, мобильный сервер, M, буковка КВ, если вы не видите, можете сами убедиться, что именно это адрес мобильного сервера. Теперь мы пишем, во сколько раз хотим увеличить средства. Эти самые 50 рублей, которые мы написали. Давайте увеличим сначала в 4 раза. Но не больше, чем в 10 раз скрипт говорит, и вообще этого не рекомендуется делать, потому что мне мой знакомый говорил, что его забанили полностью кошелек, когда там он не успел вывести определенную сумму денег хорошую. Когда он пользовался этим же методом. Так, Теперь вводим IP-адрес. IP-адрес нам нужен для того, чтобы скрыть следы перевода денег. IP выбираем любой из списков. Так. И вводим его в скрипт. Ввели в скрипт. Так. Теперь сколько хотим получить? Мы ввели 50 рублей и умножим на 4, получается 200 рублей. 200 рублей мы хотим получить обратно. Четвертое сколько? Пишем 50 рублей. 50 рублей ввели его вот отсюда. Вот, сколько, 50 рублей. Вот, все, мы написали все. Вот, и теперь к самому интересному. Вот этот номер, это счет основной всей яндекс-системы, э, с которой нам придет обратно вот эти вот 200 рублей через вот этот кошелек, через мобильный кошелек яндекс вот. Вы видите, все у нас как бы законно. Кошелек, э, их же службы просит, и их же служба высылает якобы кошельку. Ну, в скрипте идет перенаправление на номер кошелька на ваш. И вот сюда вот свой номер кошелька вы и вписываете. Все оригинально и просто, правильно? Их кошелек просит, их же кошельку и пересылается. Мы вписали сюда свой номер кошелька. Все у нас готово. Как правило, Теперь мы копируем этот скрипт. И вставляем его вот в это вот поле. Это скрипт SQL инъекция, которая поможет нам эм, внедрить наш запрос. Который потом в последующем выполнится. И нам придет, как мы захотели, 200 рублей. Сюда, да? Все, писали. 50 рублей. Все, давайте Теперь рассмотрим. что мы правильно сделали. Перевести. Сейчас вот, быстро как, да? 264 рубля, я, я в шоке, правда. Я сам, вот, я пользуюсь только этим второй день. Решил вам рассказать, потому что я являюсь таким же другим пользователем интернета, который хочет денег заработать, и я знаю, как это трудно. Поэтому решил вам рассказать. Вот, 264 рубля, я реально сейчас сижу в шоке, почему так быстро. Ну, понятно, почему роботы все выполняют за человека, поэтому так быстро. Вы, наверное, сейчас сидите и смеете, или вы в от всей вот этой вот происходящей ситуации. Но я вам расскажу сейчас, точнее, еще раз покажу, что это все работает. Опять нажимаем «Переводить». Запомнили, да, 264 рубля 41 копейка, ничего не меняется, никаких вкладок дополнительных нет, чтобы там обновлять, не обновлять, Сходный код редактировать, не редактировать, вы же я понимаю, вы умные люди, вы можете догадаться, что там можно отредактировать. Ничего тут такого нет, вы видите все сами. Вот, опять, вписываем кому, да? Копируем вот этот адрес. Я еще, вот, адрес мобильной версии Яндекс. вставляем его сюда. Давайте теперь попросим у него 150 рублей. Мы же, наши потребности растут, наши интересы растут. 150 рублей, Да. Вот. и давайте теперь опять заполним. Так, вот. И вот сюда мы вписываем уже. Давайте его просим, 5 раз нашу сумму. Вот. 5 раз мы попросили его увеличить. А мы вложили 150 рублей. Теперь мы берем IP-адрес. Меняем, чтобы стереть наши все <coughs> следы на сервере. Так, теперь мы вписали, все. Опять другой поставили. 13 за секунд. 5 умножить на 150. Мы 750 рублей хотим. Мы сюда вписываем. Мы хотели 200 рублей. Мы получили мы хотим 750. Мы сейчас 750 попробуем получить. Так. 50 это сумма первая была. Мы вторую попросили 150. Да? Все. 150. Готово. У нас. Все заполнено. Вот. Этот ваш кошелек, на который придут деньги. Как вы видите, все легально, якобы легально, система об этом еще не подозревает, видимо, потому что их кошелек просит, э, мобильная версия, там, для чего-то, может быть, какой-то сотрудник для выполнения какой-то операции просит. Все, роботы перечисляют, все легально получается. Этот кошелек их просит из основного, ему выдают, и через инъекцию пере, переход через э, скрипт в скрипте прописано вот здесь вот вот именно в этом месте вот. перенаправление с этого кошелька на ваш и все и все официально и просто получается все мы скопировали этот скрипт мы его сюда обратно вставили и убрали вот эти две строчки которые мы написали если оставите, я не знаю, что будет, если вы их оставите, но я лучше уберу. Все, мы все данные заполнили. Так, нажимаем "Перевести". и Так, загружается страничка. Вот. Вот, видите? Я вообще сейчас сижу в шоке, я недоумеваю. Шикарный способ вообще, конечно. Как-то так. И никаких махинаций практически нет. Ну, махинации в системе, они об этом не подозревают пока. Поэтому, вот смотрите, как получается. Да, да, кстати, вы, наверное, спросите, сколько стоит скрипт, и все это самое, абсолютно бесплатно, я вам выложу это ссылкой под видео ниже, вы сможете все это скачать бесплатно и пользоваться данным баллом в этой системе всей Если у вас возникнут вопросы ко мне, точно так же я выложу свое мыло, внизу, и вы все увидите и сможете мне написать, спросить. Если какие-то вот, неполадки возникнут, я отвечу на все ваши вопросы с радостью. Так что, вот видите, было 64 рубля, стало 1014, и посчитайте за 5 минут, наверное, слышу. Все, всем удачи, до свидания.